Мы с вами говорили о том, что счастье – это энергия, это время и это третье составляющее. Счастье – это только энергия, но uh -huh. мы можем эту энергию измерить временем, деньгами, которые uh -huh. мы зарабатываем, здоровьем, которое мы имеем, окружением, которое вокруг нас находится, количеством и качеством событий, которые мы проживаем. Вот вопрос как раз-таки про энергию пишет нам наша слушательница. Вопрос к Екатерине. Чувство вины тоже забирает энергию? Чувство вины это основное. Это вот этот <как> чувство вины это мощнейший капкан. Это прямо самый один из основных главных пожирателей нашего э, благосостояния во всех отношениях. И самая важная мысль, которую вот, даже если вот одна эта мысль сегодня запомнится и останется это будет круто. Чувство вины нас всегда обманывает. Потому что в момент, когда мы чувствуем себя виноватым, и мы говорим, все, я виноват, все, мне стыдно, это позор, я виноват, меня надо наказать и так далее, в этот момент не происходит... Вы, как бы, урок, который случился, остается невыученным. То есть чувство вины не дает возможности нам выучить урок, потому что вина закрывает нам глаза, уши и разум, по сути. Мы начинаем казниться, либо начинаем обвинять кого-то другого. Это вообще из-за тебя все так случилось, это ты виновата, не я. И в этот момент не происходит вот эта работа с анализом, а что произошло, что меня побудило, почему я сделал так или иначе. То есть вина все это перекрывает, и тогда мы снова и снова наступаем на эти то есть вина – это такая история, которая, присосавшись однажды к нам, однажды закрыв нас от ощущения, что придется заплатить цену за совершенный поступок, угу. начинает бесконечно снова и снова и снова выкачивать из нас энергию. При этом, если бы у нас была возможность осознать поступок, осознать цену, оплатить эту цену за поступок, то мы бы уже не совершали подобную историю.